2 yeah. 2 Провинциальные люди Монтана Прислушайся к словам Путь настоящего бойца Ценись сюда в кровь в руки, чтобы стать первым Зная лишь одно, что твой путь еще не первым Ничего не боясь верить и идти до конца вот он путь настоящего бойца сбивая в кровь руки, чтобы стать первым Зная лишь одно, что твой путь еще не прерван Ничего не боясь верить и идти до конца Бойца, драться до последнего, пусть двое сильнее противник. Не отступай, пусть даже на душе льет ливни. И не сдаваться никогда идти на ринг смело. И получить победу с честью, не придавая веру. Сжимая кулаки и страх внутри себя, отставляя за спиной ту боль, что нанесла судьба. Идет борьба, и ты в ней главный претендент. А? Не оглядывайся назад, теперь дороги нет. Нет, ступать идти вперед, не замечая боль. Идет из раны кровь, и пусть кто-то сыпит соль. Учил эту роль, выбрал счастливый билет Тебе нести свой крест, и пусть кричат вслед Те, кто не знает, те, кто не верит в тебя Но пока есть силы, песни себя тебя, не щадя И ты поймешь, что значит жить для тех, кто идет до конца Это и есть путь настоящего бойца Взбивая в кровь в руки, чтобы стать первым Зная лишь одно, что твой путь еще не прерван Ничего не боясь верить и идти до конца Вот он путь настоящего бойца Вбивая в кровь руки, чтобы стать первым Зная лишь одно, что твой путь еще не прерван Ничего не боясь верить и идти до конца Вот он путь настоящего бойца Только вперед, другого пути не дано нет. Не ошибаться, не отступать перед врагом Вариантов нет, иного не дано По сути главная задача yeah. Не опускать руки достойной почести лишь те, кто верен делу, Верит делу. Кто побеждает честно Привет, привет, привет, что такое больно. Не упал на дно. Нет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, Не привет, привет, привет, Не привет, привет, привет, привет, быть готовым, готовым привет, бою. привет, бою. Надежде верить лишь в свою победу да. Не забывайте слова, прислушайтесь к совету Но да и не случилось, бейся, иди до конца Это и есть путь настоящего бойца Бивая в кровь руки, чтобы стать первым Зная лишь одно, что твой путь еще не первым В руки, чтобы стать первым, Вспывая в кровь в руки, чтобы стать первым, Знаю лишь одно, что твой путь еще не прерван, твой путь еще не прерван, твой путь еще не прерван, ничего не боясь верить и идти до конца, ничего не боясь, верить и идти до конца. Вот он путь настоящего бойца, настоящего бойца, настоящего бойца. Будь сильным, будь первым. Будь собой.